Oh. <laughs> Айна, ну ты такой, что конечно. Ну, это у нас слышно. Ну, что ж, прошу. А нигде не Больше после этого интересно по Я говорю, старый вообще не портит. А вот эти вот кварталы... Ну... — Переход, Cela walter — Уф… Угу. Mm -hmm. Уважаемые пассажиры, вы что-то потеряли, не поехали, по возрасту.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 Вентрия Parts of the craft. выходы обозначены световым таблом. Эксельса Illuminated signs. Светящаяся дорожка указывает направление к выходам. Обратите вещи.